Доброго времени суток, уважаемые зрители! И сегодня я отвечу на ваш вопрос Как и где накрутить лайки, подписчиков, комментарии, любую активность на любую соцсеть Даже как нагнать трафик на ваш веб-сайт Конечно же, сегодня речь пойдет о популярном боте Boost you Bot. Итак, я вам опишу все плюсы, почему именно я его использую. Также я оставлю ссылки на сайты и ссылочку на самого Telegram-бота в описании и в комментариях. Итак, сервис работает с 2000... 2010 -го года, достаточно долго уже, лично я им пользуюсь уже около, вот это будет пятый год, у них более 5 миллионов заказов, 150 тысяч клиентов, 1496 услуг в ассортименте. То бишь, реально самые низкие цены и самые качественные. Ну, по крайней мере, у меня не было проблем с накруткой. В общем, ссылку оставлю в описании, сами все прочтете. Итак, как по мне, очень большой плюс – это то, что здесь целых пять способов пополнения. Прямая карта, с карты на карту, например, можно пополнить. Они верифицированы в Пейере. также можно криптой пополнить. Так, в общем, сейчас перейдем к э, технической составляющей в наш телеграм канал. Нажать запустить, либо в самом Telegram написать Boost U Bot. Он очень известен, вам сразу же высветится. Нажимаем запустить и здесь мы видим менюшку накрутка заказы баланс поддержка поддержка всегда есть Правила пользования ботом не будет лишним изучить и ваш личный кабинет вы можете пользоваться услугами как в личном кабинете на сайте так и через телеграм бота сегодня рассмотрим телеграм бот и чуть чуть покажу вам как через веб сайт например выбираем инстаграм здесь все возможные соцсети находятся и сайт выбираем инстаграм как вы видите здесь невероятное количество опций подписчики подписчики для закрытых аккаунтов подписчики по странам любое гео лайки на пост IGTV лайки в общем переходите изучайте каждый найдет себе то что он ищет переходы по ссылке в истории также они самые дорогие ну это понятно ну например выбираем подписчики инстаграм подписчики инстаграм подписчики русские русские женские мужские Бразильские реальные подписчики В общем, вы сможете выбрать то, что вас интересует Например, возьмем самую стандартную дешевую опцию То бишь мир, геолокация мир Для количества, то бишь для того, чтобы у вас Например, вы раскручиваете инсташоп и вам нужны подписчики нереальные, а вам нужны для вида, соответственно, вы будете брать самые дешевые. Есть списания, то бишь, со временем они могут уходить. Конечно же, здесь есть без списаний, есть реальные профили «Россия», реальные профили «Мир». В общем, здесь список самый обширный и самый большой. Вот. Например, выбираем самую дешевую опцию. Вы только вдумайтесь! 0.072 рубля за одну штуку. То бишь, кстати, вставляем здесь ссылочку. Например, мы хотим Бреда Пита крутить. Да, денег у нас нет. Нам нужно пополнить. Мы можем пополнить а, через Telegram-бот непосредственно. Баланс нажав «Пополнить» и выбрать одну из систем. Либо перейти в ваш собственный личный кабинет на сайте. Также у вас здесь будет список заказов, накрутка. Все то же самое, что в Telegram-боте, только через сайт. В Telegram-боте просто удобнее, потому что э, через него, у вас, кстати, только через него авторизация неудобнее, потому что только из него, через него и возможно. Итак, здесь у нас представлены абсолютно все соцсети, которые вам нужны. Э, также здесь есть тоже окошечко с поддержкой. В общем, все можно делать и в Telegram-боте, можно делать также на сайте. Ну вот, например, вставили мы Брэда Пита. Количество нам нужно. Накрутим ему лишнюю тысячу. За тысячу выйдет 72 рубля. Это просто невероятная цена. И выбираем способ пополнения. Фрикаса, Perfect Money, e note CardLink. И запускаем накрутку. Все очень легко, все прозрачно, красиво. Я лично пользуюсь уже пятый год, техподдержка всегда отвечает, но вопросов быть не должно. Если вы пользуетесь только одним сервисом, вот тем более качественным, проверенным, и не используете посторонний сервис, одновременно ничего не накручиваете, тогда, конечно же, вопросов никогда не будет. Вот, благодарю вас за видео, ссылочка в описании, в комментариях, подписывайтесь, ставите лайки, пишите ваши мысли. Благодарю, встретимся в следующих видео.